Борис Березовский. Как заработать большие деньги? Глава первая. Зачем я откровенничаю? Я уже пожилой человек, добившийся в жизни всего, о чем только можно мечтать. Моих денег мне не прожить до конца моих дней, а учитывая скромность моих потребностей, и за много жизней не прожить. Я больше не заинтересован в зарабатывании денег, Будучи евреем, я, за исключением последних лет, жил и работал в России, хорошо узнал страну и ее народ, изучил силу и слабости русских. Начав как беспощадный эксплуататор и иудей, я постепенно проникся сочувствием к великому и сверхтерпеливому русскому народу, и сейчас уже вполне искренне желаю ему блага. Я изменил религию крестился в православии, во многом разошелся с еврейской общиной и ее солидарным мнением, хотя до конца евреем быть не перестал. Мои деньги, вырванные сперва у России, теперь работают на благо России, и мой жизненный опыт тоже мог бы послужить русским. Надеюсь, что публикуя со свободным правом перепечатки эту сперва внутрикорпоративную конфиденциальную брошюру, я принесу пользу отчаявшимся и увязшим в неразрешимых проблемах людям. На самом деле нет на свете каждому по солнцу, но денег на свете может хватить всем. Для того, чтобы они были, нужны прежде всего желание и способность их принять. И удача, удача, еще раз удача. Спросите любого русского, что такое удача. Он ответит. Везение, не зависящее от нас. Евреи воспитаны иначе. С молодых лет вас учат, что удача – продукт целенаправленного действия, что внешне случайные события на самом деле подготовлены людьми, их верой и волей. Мир отнюдь не стихия хаоса, и удача не так слепа, как ее себе многие представляют. Люди на земле получают разное количество денег, потому что по-разному воспринимают реальность. По-разному ощущают мир. Для того, чтобы сделать вас богаче, нужны перемены не извне, а внутри вас. Это, если хотите, магия успеха. Первобытный наш предок, перед тем, как идти на охоту, рисовал оленя на песке и поражал воображаемого зверя копьем. Для чего он это делал? Просто по темноте своей... Или знал из опыта тысячелетий, что всякому материальному действию предшествует план, идейная разработка будущего события. Эта магия не была примитивной, она и в самом деле помогла охотнику добыть настоящего оленя. Такова сила веры, сила материализовать наши желания и представления. Или наоборот, материализовать наши страхи и фобии. Когда в начале 90-х я скромный научный работник, начинал бизнес, я очень жестко следовал одному условию западной социальной психологии. Гнать в шею даже самого толкового сотрудника, если он разлагает пессимизмом и неверием в успех коллектив. Тогда я просто следовал моде на западной и не понимал, зачем я это делаю. Теперь я точно знаю, в чем тут суть. Если бы в том древнем племени нашелся бы очень толковый охотник, который усомнился бы в песчаном рисунке, то племя не добыло бы настоящего оленя и умерло бы от голода. С верой нельзя шутить. Плацебо, то есть внешние материальные атрибуты веры, могут быть какими угодно, хоть на песке, Хоть на шелке знамен, хоть на дереве икон, но сама вера движет дело, и движет ровно настолько, насколько она сильна. Если не веришь в успех предприятия, лучше вообще его не начинай. Всюду советуют начинающим предпринимателям. Вы, наверное, думаете, что это метафора, что успех бизнеса лишь опосредованно зависит от веры в него. Нет, именно самым прямым образом.